Всем привет! Это следующий урок обучения платформе GetCourse, где вы научитесь создавать бизнес-странички, а именно странички с описанием ваших продуктов, а либо странички, ну то есть вот страничка с описанием вашего продукта, так называемая страничка продающая, да, то есть такая вот большая, красивая, с кучей разных элементов, либо это страничка регистрации на ваш мастер-класс, либо вебинар, либо в обмен на какие-то ваши контактные данные, то есть это ваше, то, то, что вы хотите отдать в обмен на информацию от человека. На книжку, на мастер-класс, на вебинар, на какой-нибудь чек-лист, на какую-нибудь инструкцию. Это страничка, которая говорит человеку, что ему необходимо подтвердить его регистрацию, чтобы он зашел на почту и активировался и страничка успешной э, страничка успешной подписки, когда вы выдаете человеку бонус, и либо вы выдаете ему бонус, либо здесь так, так называемый э, появляется стрип либо ото, когда вы продаете какой-то продукт очень и очень дешево. Вот об этом будет этот ролик, и мы все эти элементы с вами разберем, а также мы разберем сам конструктор страниц, которые есть на Кит-курс. осмотрим все э, детали, которые в нем существуют, а именно блоки, которые здесь уже встроены, мы поговорим про стили, которые существуют на страничках. И, соответственно, в конце этого урока у вас вы уже создадите свои странички, настроите их, и в следующих уроках вы уже сможете подключать на них продукты, email рассылки и все это закольцевать и автоматизировать. я напоминаю, меня зовут Евгений Карташов, и в рамках YouTube я решил создать бесплатный курс по платформе Гидкурс где мы последовательно будем разбирать все элементы, которые вам необходимы для запуска своего информационного проекта. А именно, это урок первый, как зарегистрироваться на платформе, как создать, как купить свой домен, как настроить почту, имейл, рассылки. Второе, это как создавать страницу подписки. До этого то, что мы сейчас с вами проходим. Третье, это как создать свой продукт. А четвертое ⁇ это как создать сам тренинг, который вы будете выдавать студенту после оплаты вашего продукта. И пятое ⁇ это как создать серию писем, чтобы все это работало автоматически. А для того, если вам интересно получить все это обучение абсолютно бесплатно, в описании к ролику есть ссылка. Вот здесь она находится вот Как вы видите, я ее выделил Называется полный бесплатный курс тут Если вдруг вы смотрите этот ролик Где-то на другой платформе Может быть его кто-то перезалил Зайдите просто на YouTube Напишите Евгений Карташов get курс Вы точно попадете на мой YouTube канал и Здесь всегда будут находиться актуальные ссылки эта ссылка ведет вас вот на эту страничку, которая также сделана на GetCourse. Здесь написано «Бесплатный курс по настройке ведения бизнеса на Get курс. Здесь есть несколько кнопочек. Шаг номер один. Здесь, нажав на кнопочку «Регистрация», вы сможете зарегистрироваться на платформе курс и получить 14 приветственных дней. Вам этих дней будет достаточно, чтобы полностью настроить платформу, пройдя обучение, и уже запустить ваши продажи. Да, Соответственно, делайте это номер, шагом номер один. Пройдите регистрацию. Шаг номер два. Если вы хотите получить всю серию, всю серию всех уроков, ответа на вопросы, нажимайте на кнопочку «Получить уроки». Здесь у вас третий Telegram-бот, который я специально настроил. В нем есть обучающее меню, и в этом меню есть все последовательно уроки. Вот про то, что я говорил. Создать страничку, продукта, автовебинары и прочее. Все это находится в стадии активного наполнения, потому что я ролики записываю прямо сейчас. И также у вас точно будут возникать вопросы, связанные с... Uh, ну То есть, как задавать вопросы по каким-то проблемам, которые у вас будут возникать Поэтому я сделал также дополнительно закрытый чат, в который вы сможете вступить и задавать вопросы по платформе GetCourse Именно оперативненько я сижу в чате, есть другие люди, которые также проходят обучение И, соответственно, сможете задавать вопросы и получать на них ответы Все, обсудили, да, еще раз? В этом уроке сейчас мы будем с вами обозревать э, редактор, как создаются странички, и будем их все настраивать. Если еще не на платформе, регистрируйтесь именно по этой ссылке и обязательно вступайте в Telegram-бота, и подключайтесь к чату. Там будет все это обучение, и это все для вас бесплатно. Окей? Тогда поехали к редактору. Итак, переходим в редактор. А именно в редактор создания сайтов, страниц, э, страниц подписок и всего того, что вам может прийти в голову. Куда нажимать, чего делать? У нас есть меню, называется «Домик», после чего здесь есть вкладочка, называется «Страница». Нажимаем на нее, и мы попадаем в список всех страниц. В вашем случае их здесь практически не будет. Тут будет какое-то определенное количество стоять системных страниц, и вы можете работать либо с ними, либо создавать все с самого, с самого начала. Что здесь нужно знать? С левой стороны у нас это папки. То есть мы когда у нас с правой стороны, вы видите, есть кнопочка «Добавить страничку». И у нее есть вкладочка «Вниз». да, То есть если мы нажимаем, появляется «Добавить папку». Вот как раз таки папка. Это вот папки, которые вы видите с левой стороны. То есть если у вас несколько проектов, либо у вас проекты нужно каким-то образом их разложить по папочкам, чтобы вам было удобнее с ними работать, вы можете сделать вот такого рода структуру. Делать это достаточно просто. Вы можете нажать, допустим, на «Добавить папку». Я вам просто покажу, как это работает. Допустим, там «Тест...» «Тестовая папка». Нажимаем на «Сохранить». И у нас сбоку появилась тестовая папка. Соответственно, в любой момент вы сможете ее потом отредактировать. То есть вы нажимаете на «Все страницы». Нажимаете на тестовую папку, и все, что теперь мы будем создавать, оно будет в ней храниться. Мы можем теперь нажать на «Редактировать». Если вам нужно поменять ее название, то мы можем ее изменить. Если вы захотите э, сделать вложенность, да, чтобы они были вложены, то есть чтобы в тестовой папке было что-то еще дополнительное, то вы можете создать новую папку, после чего просто указывать, что это родительская папка, и вложить ее куда-нибудь, то есть в другую папку. Это достаточно удобно, если у вас много проектов. Давайте теперь попробуем создать страницу. Как это сделать? Все достаточно просто. Мы нажимаем на кнопочку добавить страницу. GitKurs нам дает а, на выбор несколько условий. Первое условие это создание обычных страниц. Что это такое? Обычные страницы у нас бывают пустые, то есть, если мы ее откроем, она будет а, полностью пустая, то есть мне нет вообще ничего. А это определенные блоки, которые нам GitKurs уже рекомендует попробовать. Да, то есть, это определенное оформление, ну, в данном случае это оформление для вебинара. Нам оно не очень подходит. Вот, получается, у вас будут не все примеры То есть вот это, то, что вы видите ссылками Это я сам себе создавал и сохранял У вас будет, скорее всего, только провести вебинар Универсальная страница, страница онлайн-курса Регистрация на вебинар и вход на вебинар Давайте попробуем посмотреть универсальная страница Вот таким образом она выглядит То есть у нас есть приветственный экран с кнопкой Описание школы, какие-то преимущества Еще раз преимущества нашего проекта, описание программ, потом как проходит обучение, какие-то отзывы, ну в данном случае это вопрос про целевую аудиторию, получить бесплатный материал и соответственно конец у нас заканчивается подвалом. Если вас полностью устраивает вот этот проект, то есть вот такой вот начально, чтобы вы вот, ну фактически там за 10-15 минут сделали страничку, можете нажать просто на создать страницу и у вас будет создан вот этот макет и вы уже сможете его редактировать. Таким образом вы можете просмотреть любой Блок, который вам... Ну, то есть, все можете посмотреть. Давайте вот откроем вот этот. Откроем название вебинара. И откроем еще вход на вебинар. То есть, они у нас открываются в новой страничке. У нас, по сути, уже есть определенные шаблоны, которые мы можем сразу же быстро использовать. Название вебинара, описание вебинара, ведущие, Название онлайн-курса. Описание, стоимость проектов. Что входит вовнутрь, отзывы и прочее. Если вас они устраиваются, то нажимаем на создать. Давайте я вам покажу как раз-таки этот пример. То есть вот название онлайн-школы нас страница устраивает, да, то есть мы не хотим создавать все с нуля, мы отредактируем то, что есть. Тогда нажимаем просто на кнопочку «Создать страницу». А, нас просит указать ей название. Название — это внутреннее название именно для вас, чтобы вы могли в них а, легко оперировать. Да, то есть давайте нажмем, просто напишем а, «Моя школа». Page — это тот адрес, который вы хотите, чтобы он у вас был вот здесь вот такой короткий. То есть, если вы хотите, чтобы это было по фразе, допустим, hello, вот так вот, вы здесь укажите слово hello. Но в моем случае я указывать не буду, потому что он занят. Давайте просто напишу hello2, чтобы он тоже точно сработал. Нажимаем на «Добавить страницу». У нас уже была создана моя школа с адресом hello2, но сейчас у нас висит пункт, написано, не пункт, как раз на «Страница не опубликована». Что это значит? Это значит, что мы не применили настройки, которые есть внутри. Сейчас нажмем на «Сохранить», нажмем на «Редактор страницы». У нас сверху, будет, сверху написано «Страница не опубликована». Это значит, что если мы сейчас попробуем ее открыть, ее посмотреть, то у нас страница будет показывать ошибку. Давайте я покажу это на примере. Просто иногда такая ситуация может происходить. Вот, вот мы нажимаем на «Показать страницу», он будет показывать... А, нет, уже показывает нормально. Раньше он показывал ошибку 404. Давайте сейчас тогда э, опубликуем. Нажимаем на редактор. Нажимаем на опубликовать. И после того, как мы нажали на опубликовать, у нас появился еще один дополнительный пункт, называется просмотр. Если теперь мы на нее нажмем, мы увидим, как выглядит наша школа. Соответственно, что с этим делать? Все достаточно просто. Вот он на редактор. Мы пишем то, что нам необходимо... Э, как, все, что нам необходимо описать в нашей школе, допустим. Там. В данном случае мы видим, что это связано с ноутбуком. Давайте представим, что это какая-нибудь школа по графическому дизайну. Школа, школа по графическому дизайну от А до Я. Дизайну А до Я. Допустим. И пара предложений, что а моя школа, наша школа, наша школа гарантирует трудоустройство. Допустим. Нажимаем на публиковать, открываем страничку. И все изменения происходят очень-очень быстро. Главное действие в данном случае — это просто кнопка, на которой мы можем что-то еще повесить. Что вам нужно знать? Ну, соответственно, с точки зрения редактуры, все достаточно просто. У нас есть блок, в который мы можем вносить разные изменения. У нас блоки, они разные. То есть, как вы видите, когда я навожу мышку, у нас выделяется блок. Видите, вот серый, серая черта снизу, серая черта, черта сверху. Это говорит о том, что мышь, ну, как бы мы выделили блок, с которым мы работаем. Если я сейчас переведу мышку ниже, то мы увидим, что вот у нас теперь новый появился блок. И везде, в каждом блоке, в каждом пунктике, есть дополнительные настройки. Все настройки мы разбирать не будем, потому что чаще всего это требуется индивидуально под определенный проект, и нужно заранее понимать, что вы хотели бы отобразить, прежде чем показывать, как с этим работать. Но что вам нужно знать? У любого блока... Есть настройки. То есть, какие есть настройки? С левой стороны мы видим настройки, которые открывают вложенность блоков, которые у нас отображены на страничке. В данном случае мы видим три элемента: заголовок, описание, кнопка. Соответственно, три элемента. Да? Открываем настройки, и мы видим три элемента: заголовок, текстовый блок, кнопка главное действие. И если мы хотим какой-то блок еще добавить, мы можем либо просто навести на блок мышкой, и мы видим плюсик. Да, в этом случае мы добавим блок сразу же под. Да, то есть плюсик, то есть этот блок появится между заголовком и вот этим описанием Давайте просто покажу пример Кнопку нажму, вот он появился Теперь мы откроем настройки и видим здесь уже 4 блока Соответственно, если он нам не нужен, мы можем его удалить Окей Также, если нам необходимо добавлять какие-то блоки да, То есть я думаю, что логика понятна То есть мы добавляем блок сверху, снизу Мы можем добавлять блок еще над э, разделом То есть в данном случае у нас вот этот раздел с шапкой да, Это так называемая шапка сайта если мы нажмем на плюсик сверху, то мы можем указать определенные дополнительные блоки. Их здесь достаточно много. То есть я, допустим, нажму просто как демонстрация на обложку, и у нас создается еще один экран. Как вы видите, просто плюсик сверху говорит, что мы это вставим сверху. Плюсик снизу показывает то, что мы ставим это снизу. Чтобы вам просто было понятно, как работает редактор. Нажимаем на публиковать изменения. С чем мы еще можем работать? То есть мы с вами можем вносить изменения прямо сразу же вот в эти блоки. А можем редактировать их вот здесь внутри. Здесь есть более расширенные пункты. То есть мы можем играться с размером. В данном случае мы сделаем чуть-чуть меньший размер э, описания. Мы можем менять текст внутри, можем его подчеркивать, выделять какие-то блоки. Видите, все, это все достаточно просто. И можем поменять, допустим, блок э, картинки. То есть мы, вот, как видите, кнопкой «Главное действие». Можем, допустим, там, начать, начать обучение. Нажмем на «Сохранить», мы поменяли текст. А также а, есть определенные дополнительные настройки. В данном случае вот это размер. Можно поставить кнопочку «Побольше» и поменять ей цвет. То есть вы, я нажал на «Выбрать цвет», вы нажимаем, набираем, допустим, красный. Нажимаем на «Применить», нажимаем на «Сохранить». У нас стала теперь большая кнопка. Нажимаем на «Сохранить». То есть любой блок, который вы вставляете, его можно редактировать с помощью встроенных функций в каждый блок. И, как я думаю, вы догадываетесь, здесь очень много дополнительных блоков, которые мы можем с вами вставлять. И у каждого блока есть определенные настройки. Поэтому рассмотреть их все вот в рамках этого видео будет сделать просто невозможно. То есть это должен быть отдельный урок, посвященный именно настройкам каждого блока. Но из быстрых настроек. То есть мы посмотрели кнопочку настройки. У нас есть кнопочка обложка. А в данном случае обложка она применима только к шапкам. То есть вот если мы ниже спустим мышку, у нас уже здесь нету вкладочки, как вы видите, обложка. И здесь нету. Здесь она появилась, потому что сзади есть картинка. Что это за обложка? Если мы нажмем на обложку, то мы можем поменять заднее, заднее изображение. То есть если мы на него нажмем, то GetCourse подсказывает нам, что есть фотобанк и мы можем выбрать какое-нибудь изображение из фотобанка. То есть мы нажимаем на фотобанк, пишем, допустим, здесь ноутбук. нажимаем на «Найти», вот появляются дополнительные картинки. Давайте мы их просто заменим. Например, поставим на вот эту. Я просто на нее нажал, она загружается к нам на Git курс, после чего нажимаем на «Сохранить». У нас изменилась картинка. Нажимаем на «Опубликовать». А что еще есть? Если мы нажимаем на обложку, здесь это то, что я быстро показываю, чем я сам пользуюсь. Это высота. Высота 100, это достаточно много. Я обычно ставлю 75. Нажимаем на сохранить. И у нас картинка стала чуть-чуть уже. В данном случае это уже не очень красиво, потому что ну, конкретно в данной картинке она обрезалась. Но если мы вставляем вот такого рода картинки, то они выглядят лучше. Да? То есть ну, в данном случае я просто свою фотку вставил. Так, нажимаем на публиковать. Также у обложки есть функция, называется прозрачность. То есть в данном случае у нас ноутбук темный, и в целом это хорошо, но иногда, возможно, вам необходимо будет поменять цветность. Мы можем поставить сверху прозрачность 40, а снизу 80. Теперь у нас сверху будет более светлый, а низ темный. А еще что необходимо знать. Есть еще одна кнопка, называется стиль. Почему мы их проходим? Потому что это будет повторяться потом дальше всех блоков. То есть у любого блока есть настройка того, что находится внутри, и есть стиль. Нажимаем на стиль. И вот стиль как раз-таки это а, то, с чем вы часто будете работать. В данном случае отступ слева, отступ справа, это то, насколько текст отступает с правой стороны и с левой стороны. То есть это вот именно отступы а, от блоков. То есть, допустим, поставим вот таким образом, и у нас сейчас текст будет более широким. Ну, ладно, в данном случае это не сработало. Сейчас давайте на весь экран поставим. Проверим. Вот, то есть теперь у нас растянулся, ну получается заголовок на всю страницу Иногда это полезно делать так. У нас есть еще отступ сверху, отступ снизу А что это такое? Давайте просто продемонстрирую Отступ сверху, это то, насколько вот этот блок будет эм, стоять... Э, если мы какой-то блок добавим сверху, какой будет от него отступ? Давайте я сейчас вам покажу. Поставим, допустим, на 285. Сейчас вы увидите, как экран подвинется. То есть вот он, он растянулся. Сейчас вернем обратно, поставим на 0. И берем снизу, поставим на 0. И мы его сдвинули. Так, нажимаем на «Публиковать». Давайте посмотрим, что у нас уже получилось. «Школа по графическому дизайну. Наша школа гарантирует трудоустройство». В данном случае кнопка нас просто перекидывает вниз. Как работать с кнопками, как их настраивать, мы с вами поговорим в других уроках. Допустим, соответственно, что у нас дальше? Вот у нас здесь есть блок, это блок с текстом, вы можете его отредактировать. Но а что делать, если вам вообще не нужны все вот эти блоки, а вы хотите посмотреть, какие блоки есть ну, вообще на гид-курсе? Вы можете отредактировать все, что здесь есть, вы просто нажимаете на кнопочки и редактируете. Да, то есть вот в любом месте все редактируется. То есть это все достаточно удобно, легко сделано. Нужно поменять картинку, нажимаем на картинку. Меняем на любую другую. Нажимаем на выбрать. То есть все достаточно просто редактируется. Плюс можете поменять цвет. Так, бам. Бам, поменяли цвет. Можно поудалять эти блоки. То есть, у нас с левой стороны были настройки стиля обложка. А с правой стороны у нас есть еще дополнительные настройки. Это копирование блока. То есть, соответственно, блок просто будет продублирован. Вот он снизу появился удаляю его. Соответственно, кнопочка удаления. Работает просто, блок полностью удаляется. Нажимаем на удаление. И а, что еще есть, это настройки дополнительные, связанные с видимостью блока, это то, от чего я очень сильно кайфую. Это мы можем устанавливать, каким пользователям показывать этот блок, каким не показывать, от кого их скрывать. Это часто используется, это я лично часто использую, когда у меня разные цены на продукты, которые подвязаны к определенному времени, к определенным датам, либо к определенным группам покупателей. Допустим, если человек уже купил продукт, а я допродаю его, делаю дополнительную скидку, то я исключаю тех, кто его уже купил, чтобы они не подумали, что они купили за задорого либо наоборот, когда мне нужно скрыть предложение, которое вышло ну, по времени. да, То есть мы можем скрывать эти блоки. Это достаточно удобно, сейчас мы это разбирать не будем. Плюс можно делать отдельные версии для мобильных телефонов, что тоже достаточно важно, потому что не все, не все блоки они адаптированы именно под мобильные приложения. Что еще у нас есть? Интересные блоки — это экспортировать блок и импортировать блок ниже. Что это за функция? Это очень полезная функция, которая вас будет массу раз спасать Когда вы нажимаете на «Экспортировать блок», у вас появляется такой вот экран, где вы видите вот такой вот длинный текст И он сразу же выделен Если вы его скопируете, то теперь вы можете брать и копировать этот блок, вставлять его в абсолютно любом месте в рамках Git-курса, причем на любом из аккаунтов То есть если у вас есть, не знаю, коллега, либо у вас есть какой-то другой сайт, другая страничка и вы хотели бы вставить вот этот вот блок именно на другой страничке вы нажимаете, опять же, на стрелочку вниз, нажимаете на импортировать блок ниже, вставляете блок, который вы скопировали, нажимаете импортировать. И вы копируете полностью уже настроенный блок со всеми теми те, функциями, которые были в нем изначально встроены. Соответственно, нажимаем на удалить. В данном случае давайте мы оставим, к примеру, вот, получить доступ к мастер-классу. Удалим вот этот блок. Как проходит школа? Удалим. Удалим. Программа? Удалим. Так. Нажмем «Публиковать», давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, удалим базовую программу. Мы делаем своего рода страничку подписки, да? Давайте представим, как она может выглядеть. То есть, сделаем оформление верхнего блока поуже, допустим, там 55, сохранить. Добавим отступы сверху, как они были изначально, 45-45. Наверное, попробуем поменять картинку, потому что в данном случае она обрезается, и она выглядит не очень корректно. Давайте попробуем какую-нибудь с кофе, может быть, сохранить. Допустим. Допустим. Выглядит, в принципе, достаточно неплохо. А... Да, в целом все. Можно даже вот таким образом оставить. То есть человек нажимает на начать обучение, попадает на вот эти блоки, и он уже может подписаться. Делаю максимально простую. Страничку. И оставляем подвал. Соответственно, подвал это просто блок где вы укажете все а, оферту, политику конфиденциальности, все то, что может потребовать от вас любой сервис, с которым вы а, что-либо продвигаете. То есть, вот мы делаем, сделали такую минимальную страничку подписки, а, которую мы потом с вами чуть позже уже будем всю а, подключать к e-mail, к, e к, e к группам подписок, а, настраивать серию писем, чтобы все это дело работало. Что еще, может, что еще нужно рассмотреть по поводу самого редактора? Если мы нажмем на блок плюсика, то мы увидим с вами большое количество разных блоков Что это за блоки? То есть это те блоки, которые вы можете вставлять в любом месте на вашей странице Давайте посмотрим, как, как все здесь делится с левой стороны мы с вами видим определенную категоризацию. Первое — это блоки, называются популярные. Это те блоки, которые чаще всего используются на самой платформе. И, в принципе, здесь понятно. Обложка — это то, что мы сейчас с вами настраивали. Это первый экран. Да, то есть мы на него нажимаем. Вот эта обложка. Собственно, вот она и есть. Поэтому я ее удаляю. Дальше у нас есть просто текст. Нажимаем на основной текст. Вот мы видим текст, который мы можем отредактировать. То есть, если вы хотите какие-то дополнительные блоки добавлять, вы просто нажимаете на плюсик, выделяете блок, который вам необходим, после чего вы просто редактируете. Там «Наша школа». «Наша школа». «Какое-то какое-то описание». Опять же, нажимаем на настройки, мы видим уже знакомые нам настройки. Нажимая на стиль, мы видим уже знакомые нам а, настройки. Да, то есть отступы слева-справа, а, а, отступы сверху-снизу, после чего мы все это можем редактировать, опубликовать. А, что здесь есть еще? Иногда, кстати, вот сейчас хороший пример, а, через какой-то какой момент начинает тормозить GitKourse именно платформа, не, не платформа, а именно вот графически. Редактор, в котором мы сейчас с вами находимся Если у вас что-то происходит, вы нажимаете на кнопочку У вас что-то не срабатывает, просто страничку обновите Он что-то сбрасывает, после чего это работает а Какие еще есть блоки? Заголовки, обычный текст, большая картинка на весь экран Это то, что чаще всего используется Давайте я вам покажу пример То есть мы нажимаем, допустим, на основной текст Здесь, допустим, там описание вашей программы а Что мы можем вам предложить Там ваше преимущество первое а Также еще забыл упомянуть Что кроме того, что у каждого блока Вот как бы секции есть настройки У каждого блока также есть дополнительные настройки В данном случае, допустим, мы что с вами можем сделать? Нажимаем на шестеренку Мы видим, что здесь есть дополнительные настройки Эти настройки также продублированы вот здесь То есть вот они продублированы Но также можно их вызывать и с этой стороны мы можем сделать, выделить текст жирным, можем указать нумерованный список, нажать на «Сохранить». Вот сейчас тоже интересный пример. Опять же, я попробовал сделать нумерованный список, он не сработал. Это нормальная история, с этим ничего сделать нельзя. То есть он так работает. Выбираем еще раз, нажимаем «Список», «Сохранить». Просто обновляете страничку, пробуйте еще раз. Соответственно, таким образом мы что-то прописываем, добавляем большую картинку. Таким образом она выглядит. Ее можно добавить описание, можно описание удалить. Нажимаем на обновить, открываем страничку. И видим все блоки, которые мы с вами только что редактировали. Так, и таким образом вы выбираете те блоки, которые вам необходимы. Вы просто на них нажимаете, они уставляются на страничку. Вы, вы вписываете все, что вам необходимо. Собственно, блок снизу, это вот тоже те же самые колонки, которые я только, только что вставил. Нажимаем еще блок. А Картинки плиткой, описание ваших продуктов, именно тарифные сетки, которые вы чаще всего видите на Git-курсе Как вы видите, большая часть людей, она пользуется встроенными. Сервис, встроенным дизайном и не сильно парится, потому что оно, в принципе, хорошо работает Вы можете вставлять просто кнопку, иногда это полезно, когда у вас идет описание программы, а после чего вы вставляете кнопку на оплату Кстати, у меня появилась идея, давайте сейчас... Ну, с этой страничкой все, в принципе, понятно, да, то есть вот мы ее отредактировали Таким образом она, она у нас выглядит. Сейчас я удалю блоки, которые нам не нужны. Картинка вот эта не, нам не нужна. То есть э, у нас есть описание нашей школы. И есть возможность сразу же подписаться к нам и получить, перейти на следующую страничку. Нажимаем на публиковать. Вот наша страничка полностью готова. Ну, логично, что вы ее донастроите, впишите то, что необходимо именно вам. Опять же напоминаю, что вы можете выбрать уже из готовых макетов, либо все создавать с полного нуля. Нажав на «Создать все с полного нуля», ничего принципиально не изменится, кроме того, что на страничке не будет вообще ничего. И вы просто нажимаете на все блоки и вставляете те блоки, которые вам необходимы. После чего, как вы все заполните, нажмете на кнопочку «Опубликовать», и вот ваша страница. То есть никакой магии, все достаточно просто. Давайте я вам покажу пример, как, допустим, я, вот один из последних продуктов, с которым я работал, это инфосистема по инфобизнесу, о том, как формировать вот такого рода предложение. То есть у нас вверху стоит блок. Блок получается у нас обратный отчет. То есть он у нас тоже есть. Иногда это может быть вам полезно, если вы хотите поставить отображение блоков по... к определенному времени. Да, то есть у нас здесь есть блок. До завершения осталось. Называется блок таймер. То есть вы его вставляете и указываете у него... Определенные опции, что должно произойти Дата завершения Соответственно, к какому-то определенному дню Либо персонально для каждого То есть вы можете ставить ограничения Продукта в продаже К определенному числу, допустим, там до 23 февраля Либо 20 часов Но ну, на каждого посетителя То есть он когда зайдет, у него начнется индивидуальный таймер Именно для этого пользователя То есть все это дело можно настроить Как видите, странички они очень простые Вот он указан таймер Вот такой же примерно заголовок, который мы с вами только что настраивали Опять же идет просто заголовок, вставлен обычный текст, идет еще раз заголовок, описание продукта, что внутри, максимально простые блоки, стандартные тарифы, которые вставлены от гид курса И здесь как раз-таки фишка в том, что у нас есть тарифы, которые показываются первыми, то есть это тарифы, которые у нас идут до определенного срока, и есть тарифы, которые показываются после. Соответственно, как проходит обучение, как вы видите, здесь... Все стандартные блоки То есть я вообще не заморачиваюсь Я ставлю обычные блоки а, И если теперь мы откроем эту страничку Как вы видите, здесь у нас есть два блока То есть у нас вот есть тарифы вот эти и есть тарифы вот эти И вверху у нас стоит таймер То есть теперь если мы откроем страничку Как напомню, что у нас таймер стоял а, До 21 Получается 13 числа Система у нас уже То есть время уже вышло Мы уже не видим никакого таймера сверху если мы теперь пролистываем вниз, мы видим только вот тарифы. То есть таким образом вы можете а, продавать вашу обучающую программу. Следовательно, теперь, допустим, а, что, давайте будем уже за, переходить к завершению этого урока. Опять же, вы сможете достаточно быстро все настраивать, если вы сделаете таких страничек 10. Редактор он очень простой. Поковыряйтесь в нем, поиграйте. Он достаточно хорошо работает. И он, как вы видите, не требует никаких там талантов. Просто вам нужен примерный макет. То есть взять кого-то за пример, кого вы хотели бы моделировать с точки зрения описания продуктов И все это реализовывать. Опять же, если мы открываем странички, про которые я говорил изначально Нажмем на редактировать, вы видите, что они составлены таким же образом То есть это вот блок, который у нас назывался блок с обложкой На задний фон просто вставляется именно моя фотография Вставляется текст В данном случае у нас по стилям текст просто выровнен в левую сторону То есть обратите внимание, обычно он стоит вот таким образом Давайте сейчас вам покажу. Вот. Но так как мне это не нужно, я его просто сдвинул вбок. Таким образом у нас теперь текст выглядит с левой стороны. Если мы его открываем, то текст у нас стоит с левой стороны. Соответственно, у нас стандартные блоки. Так, сейчас я. Стандартные блоки — это название. Это блок, связанный с вот этими картинками, плитками. Я их просто вставил, после чего я задал свои картинки, просто выбирал, которые мне больше всего подходят. И, соответственно, вставил свое описание. Идем ниже. А, это обычный текст, который мы вставляем через а, вот этот список. А нет, неправда. В данном случае это текстовые символы. То есть я их просто вставлял, а, знак тире, длинный. И поменял просто цвет у блока. То есть у нас есть стили у блоков. И вот здесь ниже, чуть-чуть ниже, есть цвет фона блока. Я просто установил цвет серый, поэтому блок стал серым. Если я сейчас продублирую и уберу, допустим, цвет серый, Нажму на сохранить, то текст будет белым. Пару раз с этим поиграете, и вы поймете, как это работать. Стандартно классическая кнопка, вот эта кнопка действия вставлена. А у кнопки действия изменен цвет, стоит код всплывающего блока. Но это внизу стоит всплывающий блок, когда человек нажимает на кнопочку, у него появляется блок, в который он вводит свои данные. И все. То есть здесь нет никакой магии. Это все достаточно просто настраивается. То же самое касаемо странички подтверждения. Давайте нажмем на редактуру. Благодарим вас за вашу заявку. Вот это обычный текст. В данном случае это блок 2 колонки. Две колонки. Вот, две колонки с произвольным содержанием, из которых я просто удалил текст полностью. И добавил кнопки. То есть вот кнопка, кнопка, кнопка кнопка И на эти кнопки я поставил просто почту Яндекса, мейла и прочих Соответственно, благодаря этому люди, когда а, попадают на эту страничку Видят, что благодарим за вашу заявку И они могут сразу же нажать на почту И их перекинет на вход на почту И вы успешно зарегистрировались Все то же самое То есть у нас первый экран это... Обложка 65 высотой, выравнивание по левому боку, стоит кнопочка и, собственно, сам текст. В данном случае, кстати, тоже интересный пример. Это стандартный блок а, с текстом, но а, заливка выполнена не, не на весь блок, то есть не вот здесь у нас цвет стоит серый, вот таким образом. А я копирую этот текст, сейчас я его удалю, то есть копирую этот блок цвета и вставляю цвет а, через... Через контейнер, я сейчас вспомнил, это стиль. Чуть-чуть ниже спускаемся. Здесь еще есть блок контейнера. Если мы на него нажимаем, то блок, который у нас находится, помещается в контейнер. Вот таким образом. И таким образом я его просто выделил. Так, а тогда будем завершать на этом этот урок. В целом, после того, как вы сделаете странички, они у вас становятся полностью доступными. И вы можете их указывать уже в настройках ваших e-mail рассылок в продуктах и прочих то есть это вот первый шаг который вам не это уже второй шаг первый шаг вам необходимо зарегистрироваться на платформе git курс еще раз то есть если вы случайно смотрите этот урок вы не смотрели предыдущие ссылочка есть в описании к видео нажимаете на регистрацию на платформе проходите полную регистрацию на git курс чтобы у вас появился свой профиль я как раз объясняю все что вам необходимо делать После чего нажимаете на «Получать уроки», вы последовательно получите все уроки по созданию страниц, продуктов, настроек всего и всех, да, что только вам может понадобиться для курса Подключайтесь к чату и проходите последовательно уроки. Да. То есть в этом уроке мы с вами научились создавать страницы, осмотрели, сделали обзор редактора, а именно блоков, их настроек, возможности копирования блоков, возможности копирования страниц и сделали с вами очень простую страничку регистрации для вашей школы. Соответственно, вы уже докручиваете ее под ваши запросы. Сразу вам говорю, когда вы делаете все изначально, не делайте красиво, а делайте качественно с точки зрения посылов, которые вы делаете под вашу целевую аудиторию. Большая часть людей смотрит на ваше предложение, а уже потом только на дизайн. Все, увидимся с вами в следующих уроках. Подписывайтесь прямо сейчас, регистрируйтесь на Git-курсе. и мы с вами увидимся в следующем уроке. Пока-пока.